Вот эту вы мы уже видели, уже второй раз попадается, видимо. Ой, многому надо пробежать. Здесь, наверное, в этом казахстанские мужественные люди. Третий человек уже попался такой такой ветер, тут еле-еле идешь, но правда я думаю, что он специально так выбрал, чтобы ему ветер спины, спину, ему легче бежалось, но ему же придется возвращаться потом, и значит ветер будет ему в лицо, либо он знает короткий путь без ветра, но в любом случае тут не то что бежать, идти-то некомфортно.